Добрый день, друзья! В этом видео я расскажу вам, как загружать товары с помощью заполненного Excel-шаблона. Эта инструкция будет полезна для поставщика. Зайдите в личный кабинет, нажмите вкладку «Мои товары» и кликните на кнопку «Добавить товар». Зайдите в личный кабинет, выберите вкладку «Мои товары», кликните на кнопку «Добавить товар» и нажмите «Загрузка прайс-листа». Нажимаем «Выбрать файл» и выбираем наш прайс-лист и нажимаем на кнопку «Импортировать». Под формой импорта у вас откроется табличка, и в ней будут отображены первые 10 товаров из вашего прайс-листа. Необходимо в синей графе таблицы указать названия колонок, которые будут соответствовать их значению. В колонках с характеристиками необходимо выбрать «Артикул», «Название», «Описание», цена розничная, бренд, наличие, обязательно ссылка на фото. Дальше видим, что пошли характеристики и выбираем их как опции товара. Проходимся по всему прайсу. Так как прайс корректно заполнен, нам нужно просто проставить название колоночек. Дальше вы увидите, для чего вы это делаете. Итак, выбраны все характеристики. И нажимаем на кнопку «Продолжить». Видим уведомление, что товары успешно импортированы. Система обязательно вас об этом уведомляет. Дальше вас система переводит в раздел «Загруженные товары», в котором будут ваши импортированные товары. Их нужно перенаправить в раздел «Мои товары». Для этого их нужно выделить, поставить галочку в верхнем левом углу. Выделяем все. И кликнуть на синюю кнопку «Добавить в мои товары». И перед тем, как товары отправить на маркетплейсы, необходимо присвоить им категорию и добавить опции маркетплейса. Для этого кликните на кнопку редактирования товара, иконка карандашик, и перейдите на вкладку Категории опции. Выберите нужную категорию, в которой ваш товар будет находиться на маркетплейсе. Важно. Если вы не знаете, в какую категорию добавить ваш товар, то рекомендуем сразу же зайти на розетку и посмотреть, в какой категории находится товар, аналогичный вашему все элементарно. Видим, что добавляемый товар лежит в категории мобильные телефоны. В хабере прописываем поле категории мобильные телефоны. Телефоны. Если вы загрузили прайс с опциями, которые были сформированы по рекомендуемому шаблону, то вам осталось нажать на кнопку подобрать опции маркетплейса. Таким образом, ваши опции автоматически импортируются в опции Marketplace. Мы знаем, что в нашем прайсе есть опции. Соответственно, нажимаем на кнопку Подобрать опции. Итак, нажимаем на кнопку Добавить. Все опции дублируются в раздел опции Marketplace. Если же вы загружали прайс-лист без указания опций, то после выбора категории отобразится количество опций Marketplace. И вам будет необходимо выбирать опции и указывать их значения. Сохраняем нашу карточку. Один товар проработан. Берем следующий товар. Посмотрим вариант, если же мы с вами не добавляли опции Marketplace в самом начале. К примеру, опция «Комбинированный слот». Выбираем значение опции. То есть есть он или нет. У нас есть. И нажимаем на плютик. Вы добавляете каждую опцию точно так же, как мы сделали добавление сейчас опции «Комбинированный слот». Сохраняете. Добавляете нужное количество. И нажимаете на кнопку «Сохранить». Итак, данные сохраняются. Вы видите уведомления в кабинете об этом. Как только все товары проработаны, мы выделяем общей галочкой «Все товары». И нажимаем на кнопку «Отправить на маркетплейсы». Также, если до конца не проработаны все товары, не заполнены опции, либо же категория, то система выдает уведомление, что на какое-то определенное количество товара нет необходимого контента. Но в любом случае мы видим уведомления еще по тем, которые успешно проработаны и они отправлены на маркетплейс. В каталоге появляется сразу же значок тележки на тот товар, который, который отправлен на Marketplace, И мы видим, что он серого цвета. Пока товар будет находиться на модерации, тележка будет такая. Но вы обязательно проверяйте статус товаров в Хабер, так как на этапе модерации у контент-менеджеров могут возникнуть вопросы по товарной информации. И, возможно, потребуется ввести правки. Если же вы видите, что тележка стала красного цвета, то товар нужно отредактировать. В карточке товара есть комментарии с указаниями необходимых изменений. Для того, чтобы увидеть комментарий по товару, нужно будет кликнуть на кнопку редактирования, кнопка карандашика. И вы увидите правки в верхней части карточки товара, где-то вот в этой области. Нужно будет внести необходимые корректировки и поставить, и поставить галочку «Повторно промодерировать». Здесь также будет доступна эта кнопка. После этого нажмите на кнопку «Сохранить» в нижней части карточки товара и ждите ответа от наших менеджеров. Значок «Тележка» снова станет серым. Если же значок стал зеленого цвета, значит товар прошел модерацию в Хабер и отправился на модерацию Marketplace. И важно, когда товар появился на маркетплейсе, нельзя убирать галочку возле поля «Отправить товар на маркетплейсы» и менять категорию товаров. Спасибо за внимание и хороших продаж!